В одном фильме Прозвучала хорошая фраза Жизнь короткая Ешь десерт первым Мы склонны откладывать все на потом Мечты Любовь Решения, которые способны изменить жизнь Черпаем большой ложкой похлебку из будней И думаем Что когда-то что-то само собой случится Пробовал Не прокатит Ведите счет счастливых мгновений, а не калорий. И попробуйте хотя бы один день прожить не по правилам, а по чувствам.